Добрый день, уважаемые друзья. Только что вы приняли решение о создании одной общей партии, и я сердечно поздравляю вас с этим событием. Вы доказали несмотря на то, что были и те, кто воздержались в этом зале, и были и те, кто против принятия основополагающих решений. Тем не менее, вы доказали, что влиятельные политические силы страны практически на деле поддерживают те объединительные процессы, которые уже идут в российском обществе. Ваша консолидация в этом смысле была абсолютно закономерной. период политического радикализма уходят в прошлое. Сегодня выигрывают те силы, которые чувствуют путь времени и настроения в обществе. Будущее за теми, кто способен преодолеть собственные амбиции и отказаться от устных корпоративных интересов. В Высшем Совете партии, как мы видим, очень много людей в стране известных, завоевавших авторитет в обществе, пользующихся уважением и занимающих довольно высокое положение в государственной, общественной иерархии. Вместе с тем, хотел бы обратить ваше внимание и на следующие обстоятельства. Объявлять себя в связи с этим власти, думаю, было бы опрометчиво, и давайте прямо и честно скажем, ума для этого много не нужно. Но это имеет смысл только в том случае, вообще. Если сама власть не допускает много ошибок и пользуется в связи с этим определенной поддержкой народа, отражает его интересы. Но, должен вам сказать, что и сама власть недолго просуществует в таком качестве. Если не будет опираться на общественные движения, которые отражают интересы большинства населения страны. Сегодня России нужны партии, которые могут действительно заслужить уважение и поддержку России. Общество уже востребовано такие партии, которые будут последовательно отстаивать права и интересы граждан. Только в этом случае вы сможете стать, действительно сможете стать партией большинства. Это непросто, но я надеюсь, что такая высокая плана будет по плечу вашей партии. Надеюсь, что вашей главной политической целью станет стремление реально улучшить жизнь наших граждан. Что вы будете служить людям не на словах, а на деле. Будете формулировать конкретные социально-экономические задачи и сможете внятно, доходчиво и талантливо Объяснить народу, что достижение именно этих целей приведет Россию и ее граждан к процветанию. Общество и власть заинтересованы в том, чтобы в стране была нормальная политическая конкуренция. Я очень рассчитываю, что и в партии будет такая конкуренция. Нормальная, здоровая. И на политической сфере страны будет конкуренция, в которой вы сможете проявить свои лучшие качества. Но это должна быть действительно здоровая конкуренция, а не бесплодная борьба, которая ослабляет государственную систему и подрывает авторитет самого государства. Саму суть демократии. Граждане России справедливо считают, что политическая конфронтация далека от их интересов. Не случайно, что во многих регионах большая часть избирателей, мы с вами хорошо об этом знаем, просто не ходят на выборы или голосуют против всех. Основная жизнь. Как бы ни была важна столица и крупные города. Основная жизнь региона. И оттуда партия должна подпитываться реальными идеями и сильными людьми. Поэтому уже сегодня надо привлекать свои ряды талантливых и работоспособных людей, пользующихся, уже сегодня пользующихся. Либо способных приобрести реальный авторитет там, где они живут. Наверняка впереди партию ждет немало сложностей. Но ради того, чтобы создать в России действительно мощную современную политическую силу, для этого, конечно же, стоит работать. И я от всего сердца желаю вам успехов. Большое спасибо за внимание.